Вот у меня пришли наконец-таки мои долгожданные посылки, которые я сама себе отправляла через ДЭК. И эти посылки пришли, к сожалению, гораздо, шли ко мне гораздо дольше, чем мне обещали. И вот первое, что бросается в глаза, то что у меня был один заказ на вес, он был около, ну не около, чуть больше 4 килограмм. В итоге этот заказ, так как там были дорогие капсулы, его разбили на две посылки. Вот смотрите, здесь 2, 133 килограмма было заплачено за 3 килограмма. И вот вторая посылка, вот здесь вот 2,139. То есть получается, что я переплатила за целый килограмм. Не понимаю, зачем это было сделано. Но главное, что груз наконец таки дошел. Вот, и сейчас я хочу сделать распаковочку, чтобы посмотреть, что, как будет упаковано внутри. Ну и заодно посмотрим, что я себе заказываю из Таиланда, находясь в России, чего мне здесь не хватает. Да, напомню, я экстренно эвакуировалась из Таиланда, и я многие вещи просто не смогла взять, взяла все самое необходимое для себя и ребенка, а уже приехав сюда, я попыталась и, честно, попыталась найти какие-то вещи, аналоги того, чем я привыкла пользоваться в Таиланде, и в итоге... Не найдя их, я оформила заказ на сайте лучше из Таиланда. Вот как упаковано. Вот. Ну, коробка немножко помялась, потому что она без упаковки. Вот я взяла себе тушь. Я на самом деле, находясь в России, я столкнулась с тем, что очень тяжело выбрать себе тушь. То есть те туши, которые я покупала, они или не делают нужный объем на ресницах, или же очень тяжело смываются. Вот. В итоге я заказала свою любимую тушь. Я ее очень люблю. Она очень красиво смотрится на ресницах, и при этом она очень легко смывается обычной водой, снимается с ресниц, как челок. Вот я здесь пыталась найти похожую, к сожалению, не нашла. Вот. Дальше, что я для себя заказала, это Диди Крем. Диди крем, он солнцезащитный с белым планктоном, ухаживающий для лица. Я здесь тоже пыталась сделала несколько попыток купить для себя крем солнцезащитный для лица, для тела, и в итоге я разочаровалась, потратила энную сумму, в итоге я плюнула и заказала все на своем сайте. Вот. Дальше обожает позицию это коллаген. В Таиланде у меня кожа привыкла к более влажному. В воздуху здесь она сильно сохнет и начала жириться Вот коллаген мне обычно очень хорошо помогает морской коллаген от мадам Хен. Вот дальше это уход за кожей груди и шеи. Тоже здесь я после приезда из-за сухого воздуха у меня начала очень быстро сохнуть, ставиться кожа шеи и декольте. Вот я взяла себе поддержку. Дезодорант. К сожалению, мне квасцовые дезодоранты не подходят. А тех, которые продаются здесь в магазинах, у меня тут же идет аллергия. А вот этот вот дезодорант, это единственный из всех, который мне очень хорошо подошел и отлично контролирует запах. Дальше я взяла... Вот за время пандемии мы скушали весь кардицепс, потому что у меня вся семья болела. Вот. Так что я взяла новый кардицепс чтобы восполнить себе запасы, и родителям. Астаксантин, профилактика от инсультов. У меня было два инсульта в анамнезе. вот Время от времени я его пропиваю. Поддержка укрепления укрепление своих сосудов. 40+, плюс. тоже очень клевая капсулы Я уже пропила одну упаковку, у меня еще нет 40, но вот эти капсулы, они очень хорошо воздействуют на гормональный фон. И... Когда пьешь эти капсулы, фигура очень здорово преображается. Грудь наливается, талия становится тоньше, бедра округляются и улучшает состояние волос и ногтей. Вот. Поэтому я себе сейчас взяла, чтобы еще раз пропить: две странные штуки это для самомассажа спины. Вот Они выкладываются на пол, и позвоночником я на них ложусь очень хорошо. И ставят на место съехавшие позвонки и расслабляют продольные мышцы, которые у меня часто спазмируются. Вот, так что у меня теперь наконец-таки есть чем себе вправлять спинку. Вот солнцезащитный крем для тела. Я в России взяла... Ну, я уже все отдала маме, сейчас я не могу показать. Я взяла несколько компаний, и я не смогла. Причем, одно из них это было, было Garnier, и причем стоимость была за тысячу этого крема. В итоге я не смогла им пользоваться, потому что, когда носишь на кожу, во-первых, они покрывают ее такой липкой э, жирной пленкой, а во-вторых, очень неприятный запах, от которого меня через час уже начинает тошнить. А мы живем в Новороссийске, здесь у нас повышенная солнечная активность, поэтому... Для меня очень актуально. А этот гель, он очень легкий, он как крем, но он мгновенно впитывается, он не оставляет жирной пленки. При этом он очень приятно пахнет и дает легкую прохладу. Вот. Так что я себе наконец-таки я нормальным солнцезащитным кремом. Обожаю его. Вот. Ну, дальше у меня на пузе есть шрам, на пузе, на животе от ожога. И вот хирускаром я сейчас его уменьшаю. Уже есть результат. Заливаем. Вот еще одна 40+. Вот. Капсулу для улучшения пищеварения. Я всегда стараюсь, чтобы они у меня были, потому что сейчас у нас изменилось сильно питание. Многие товары, которые мы раньше ели в Таиланде, здесь их нету. Переходим на местную пищу, и пищеварительная система не привыкла к тому питанию, которое здесь. Поэтому вот эти капсулы я уже у родителей съела все их запасы. Вот себе заказала, чтобы было. Ну и плугхау, потому что за то время, когда у меня родители болели коронавирусом, они съели все капсулы. Вот, поэтому я восполняю им запасы плукхау, чтобы было, потому что тоже при а, всяких вирусных, инфекционных заболеваниях, вот эти капсулы, мы предпочитаем держать в аптечке, чтобы они всегда были под рукой, только чувствуешь, что начинаешь заболевать, тут же пьешь плукхау, и все хорошо. И трипхала. Я себе взяла две баночки трипхала детокс, а, тоже после бурного застолья, а, после какой-то жирной, тяжелой еды. Выпиваешь одну-две таблетки, и на утро появляется легкость. Также эти капсулы они э, предотвращают набор лишнего веса. Как я приехала из Таиланда, я еще ничего не набрала, но многие, кто сюда э, приезжают из Таиланда в Россию, они очень быстро набирают лишний вес. Вот. Я пока держусь, но эти капсулки мне не помешают. Ну, ингаляторы тоже, чтобы было. Так. А в следующем видео я покажу распаковку уже второй посылки.